Здравствуйте, меня зовут Елена. Два с половиной года назад мы стали клиентами компании Мастерград, когда столкнулись с проблемой замены окон. Для нас важно было сохранить как можно больше тепла в доме и усилить шумоизоляцию. Прошло два с половиной года, и мы поняли, что в выборе компании мы не ошиблись. Окна и фурнитура нас вполне устраивают. Спасибо компании.